Всех приветствую, дорогие друзья, у себя на канале. Сегодня хочу порекомендовать очень интересный и простой рецепт. Еще моя бабушка использовала такой рецепт для чистки крови, для профилактики подагры, а также ревматизма. У кого есть диабет, также можно применять такой рецепт атеросклероз профилактика также еще очень хороший антисептик и если кто хочет именно почистить кровь, вывести из организма все токсины обладает кстати еще мочегонным, снимает отеки прекрасно, прекрасно действует как желчегонная отхаркивающая легкая, слабительная друзья, если есть запор этот рецепт вам поможет добиться легкого, слабительного эффекта также еще обладает противовоспалительным и кровоостанавливающим свойством крапива крапива можно ее заваривать как чай но пить не в больших количествах 2 3 ложки на стакан кипятка добавляем и примерно заливаем стаканом кипятком и настаиваем примерно 5 минут 5-10 минут и пьем по 1 3 стакана три раза в день за 30 минут до еды. Для начала можно дозировку сделать меньше, по 2 столовые ложки 3 раза в день. На себе проверила, лично чистила кровь таким способом. Да, действительно дает слабительный немного эффект, поэтому почитайте в описании, есть еще противопоказания. Вот. Ну а я хочу пожелать всем крепкого здоровья, если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии обязательно, всем отвечаю, и нажимайте на колокольчик, и тогда уведомления будет приходить вам, и вы будете смотреть видео самые первые. Друзья, до встречи в новом видео, всем пока!